Всем привет, ассаляму алейкум, сегодня 29 декабря, начинаем обзор карты боевых действий в Сирии, обзор за два дня. По данным от Воздушно-космических сил, было совершено ударов по объектам террористов в количестве 556 по провинции Латакия. Это опять же, судя по докладу от Воздушно-космических сил, предполагаемая линия фронта, вот здесь ее обозначили, проходит она вот так. Больше территории контролируют правительственные войска. Граница проходит по речке. Вот в этой части провинции Латакия населенный э, высота горный массив Талед Газале стоит переходный значок. Пока еще противоречивая информация, но есть сведения, что все-таки эту высоту контролируют уже правительственные войска. По провинции Хама, по северу провинции Хама изменений пока нет, линия фронта остается на своих местах. Восточнее долины Эль Габ было сообщение, что правительственными войсками вот в этом районе был уничтожен грузовик, грузовой автомобиль террористов. Район населенного пункта Мансура по провинции Идлиб. Первую... начали вывозить первых мирных жителей семьи из анклава севернее города Идлиб, вывозят их на пограничный переход Баб-Аль-Хава. Уже было видео, что автобусы прошли через этот контрольно-пропускной пункт. Будут вывезены в Турцию, а затем в э, Дамаск, э, в Сирию. В обмен на то, что из города забадани будут вывезены террористы также в провинцию Идлиб. Провинция Алепа в районе трассы М5. Пока изменений линии фронта не было, все населенные пункты остаются без изменений, линия фронта не менялась. Севернее города Алеппо. Курды установили контроль над населенным пунктом Малькия. На примере вот этого участка предлагаю рассмотреть такое предположение. Это предположение от компетентного человека, который изначально, с самого начала следит за конфликтом в Сирии. И это предположение о некоем соглашении между различными группировками террористов касается ну, вот чего. Например, населенный пункт Ахрас контролируется Исламским фронтом, группировками Исламского фронта, а населенный пункт Харбуль – террористами Даиш. Населенный пункт Мария – также Исламским фронтом. То есть формально они являются врагами, и если одна из группировок – Исламского фронта зайдет в населенный пункт Харбуль, то, соответственно, будет бой, так как они являются врагами. Но если группировка Исламского фронта захочет переместить военную технику, личный состав террористов, какое-то снабжение, какие-то караваны из вот этого населенного пункта в этот, не заходя вот в этот населенный пункт, просто проселочными дорогами, то это без всяких трудностей и препятствий сделает. То же самое в отношении террористов ДАИШ, если они захотят получить снабжение по какой-то из проселочных дорог или отправить караваны с нефтью, то не заходя в населенный пункт, контролируемый группировками Исламского фронта, они запросто это могут сделать по проселочным дорогам. Проселочных дорог здесь очень много. Вот такое предположение было выдвинуто. Я думаю, что оно имеет место быть. В районе авиабазы Кверис за последние сутки перешел под контроль Населенный пункт Умхарва, закрепили за, за ним контроль правительственные войска. В провинции Ракка, провинции Хасики от Сирийского демократического альянса и курдов продолжают поступать сообщения о продвижении уже по закреплении на левом берегу Эфрата и продвижении уже на правом берегу взят под контроль стратегический объект ГЭС Тишрин. Полностью установлен над ним контроль. Курды выложили видео. Это ГЭС снабжает полностью всю провинцию Алеппо электроэнергией. Также вот здесь таким выступом протянулась предполагаемая линия фронта. Стоят переходные значки населенного пункта Симания и населенного пункта Абу-Калькаль. Как предполагается, курды идут именно сюда. Много появилось от зрителей предположений, что они наступают именно в то место, где боевики бегут. Также предположение, что боевики настолько их боятся, что просто бросают свои позиции. Ну, Бояться действительно курдов есть за что террористам. Они щадить их не будут, в плен брать их не будут. После того, что они сделали с курдскими поселками, с курдским народом. Также я бы хотел рассмотреть еще одно предположение. Я склоняюсь к тому, что все-таки здесь террористы как бы не готовились к такой массированной атаке от курдов и, скажем так, не подготовили должным образом оборонительные позиции. Не ожидали они, что курды будут стремительно наступать, так как до этого они в основном вели оборонительные боевые действия и максимум, где наступали, это только для того, чтобы отбить ранее ушедшие из-под контроля курдов населенные пункты. Я думаю, что все-таки террористы здесь не особо сделали оборонительные позиции для... не, не подготовились к оборонительным боям а многие прогнозируют э, наступление от сирийского демократического альянса с этого места именно на Раку, на так называемую столицу террористов но мне встретилось э, заявление от рабочей партии Курдистана, что для них приоритетной задачей являются не столица террористов Рака, а соединение вот этих двух территорий, которые находятся под контролем курдов цель соединиться между собой и взять под контроль вот эту границу с Турцией. Мне кажется, это очень здравое решение и оно нанесет больший урон террористам, причем всем, не только Даиш, а всем террористам, если они возьмут под контроль вот эту территорию с границей. Также это заявление появилось тогда, именно когда Эрдоган заявил о своих мечтах установить на территории Сирии, вот на этом участке границы, некую буферную зону на территории Сирии. Ну вот посмотрим, если курды здесь возьмут под контроль границу, как эти мечты у Эрдогана осуществятся. Может быть, курды захотят сделать буферную зону уже на территории Турции. Также последнее заявление Эрдогана из Саудовской Аравии, что приоритетом для коалиции, для арабской коалиции очистить вот этот э, контрольно-пропускной пункт на границе для -Бул, Бул, булус э, это первая цель для них но ну, мне кажется курды их опередят по оставшейся провинции Хасики пока изменений линии фронта нет в Ираке база Зликан значок с э, турецким флагом все таки находятся здесь турецкие войска и их активно обстреливают из артиллерии террористы даиш э, по Ираку ВВС Ирака сообщила за последние дни, что она уничтожила 25 полевых командиров Даиш в провинции Анбар. Ну, это они соревнуются с сирийскими ВВС, которые недавно уничтожили также много полевых командиров. Сообщение было, что в Киркуке якобы задержали Бат... Бат... Батирашвили, а Шишани. Но ну, пока не знаем, насколько точно и правдиво было это заявление. В городе Ромади, здесь пока анклавы, вот эти анклавы пока выделили зеленым цветом, скорее всего это сделано с целью того, что из Ирака информация не так много ее и не такая она точная, возможно здесь некоторые населенные пункты все-таки либо вообще никем не контролируются, либо... Какими-то, может быть, местными бандами контролируется Не обязательно, что здесь контролируются боевиками именно ДАИШ. По Ромади правительство Ирака поторопилось сделать заявление, что они полностью установили контроль над городом Рамади, Но мне кажется, это все-таки не так. Они взяли под контроль лишь центр города с правительственным комплексом и госпиталь Рамади перешел под контроль. Но... Оставшуюся территорию все-таки, мне кажется, будут зачищать. Еще не все зачистили. По дальнейшим планам, то есть в провинции Анбар, если все удачно будет складываться для правительственных войск Ирака, освободят, зачистят вот эти анклавы. В дальнейшем, как сообщило нам командование иракски, иракской армии, они планируют начать следующий этап наступления на Провинцию Найнава и с центром этой провинции город Моску. Ну посмотрим, как это все получится. По осажденному городу дейр правительственные войска Сирии доказали, что они не могут, могут не только обороняться в осажденном городе, могут также контратаковать. Появилось сообщение об атаке сирийской армии в промышленную зону, в промышленный район города дейр район Синаа. И, как сообщается, часть зданий в этом районе уже перешло под контроль правительственных войск. Южные провинции Сирии. Основные события в провинции Дара. В самом городе продолжаются бои, как уже привычно это звучит в каждой сводке. По городу, по крупному населенному пункту Шейх-Мискин появились сообщения об атаке на этот населенный пункт. Давно он стоит с переходным значком, но представители вооруженных сил Сирии заявляли, что не удалось полностью зачистить этот город и бои ведутся в самом городе. Также здесь перешел под контроль объект, военный объект, база 82-й бригады. По провинции Дамаск и столице, городу Дамаск, Восточной Гутти и Котлам пока без изменений. Город Азабадани Аз Переезжают отсюда. Можно поздравить с новосельем боевиков. Здесь они сковывали очень большие подразделения и элитные штурмовые подразделения Хизбаллы. Ну, если всех отсюда вывезут, район дочистят, можно будет перебросить в какие-то какие другие места. Перевозят их сначала в Ливан, в Бейрут, оттуда самолетом в Турцию. В Турции, наверное, подлечат и обратно в Сирию, в провинцию Длиб. Перевозят вместе с семьями в обмен на перевозку мирных жителей из анклава близ города Эдлип, Район города Мхин, провинция Хомс перешел под контроль правительственных войск населенный пункт Хуварин, как и раньше продолжают они с севера на юг идти, отбивая населенные пункты, и перешел под контроль военный объект, какие-то военные склады. По городу Пальмири и котлам севернее города Хомс в сводках только удары по позициям и скоплениям террористов от авиации Сирии и Воздушно-космических сил Российской Федерации. Посмотрим общую карту. Боевые действия продолжаются в провинции Латакия, южнее города Алеппо. Также курды начали отбивать поселки севернее города Алеппо. Активное наступление от курдов в провинции Ракка и в провинции Хасике. Дочищают город Эр-Рамади. Начались боевые действия в провинции Дыра. и отбивают населенные пункты у террористов в районе населенного пункта Мхин. По общим потерям боевиков за двое суток из того, что удалось мне собрать. В живой силе террористы потеряли не менее 70 боевиков, 3 единицы автотехники и 1 командный пункт. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. До свидания.